Здравствуйте! Сегодня поговорим, какие необходимые работы делать на нашем винограднике на этот период времени. Вот листья на виноградных лозах уже все отпали. Вот здесь изобальный сорт, там еще листья есть, а на остальных так, что отпали. Что для этого необходимо сделать на данный период времени? Я подрезал все концы, где зеленые были, плюс еще захватил, конечно, и вызрешу лозу, оставил более двух метров. А цену я оставил в таком состоянии, как оно есть. Здесь, конечно, я пучки их связал, потому что я в этом месте переделываю одну плоскостную шпалеру, вот начал переделать на двухплоскостную. Увидел результат, что от двухплоскостной шпалеры больше пользы, и загущенность не так, и удобнее ухаживать за виноградом. Теперь поговорим о работах на данном период времени, что необходимо сделать. В сентябре я мне корневую подкормку по листу фосфорными удобрениями. Как раньше я выложил видео, какие необходимо работы делать в дальнейшем на своем винограднике в осенний период времени. Вот это я сделал. А данный период времени мы делаем обрезку вот этих всех зеленых, вот такие, как есть зеленые, где побеги не вызревшие. Мы их обрезаем здесь. Эти побеги были длиной около трех метров, даже и более. Но где-то метр полтора я укоротил и все равно еще осталось где-то. Вот как видим, вот этот побег, это 2,5 метра. Не меньше вот эта победа. На всю длину этот побег вызрел. Как видим, хорошее вызревание лозы. Почки тоже хорошие, вот как видим, почки хорошие. Лоза хорошо вызрела. Лис опал. Подконку своевременно я сделал по лесу, еще до морозу в сентябре месяце. И теперь буду ждать понижения, если температура будет. После укладки. Связываем шину и ведем обработку железным купоросом. Если вот такая чистая лоза, то достаточно 3% железный купор разводить. Если виноград болел и на лозе видно вот такие вот пятна, это оедим. Вот здесь хорошо проявление видно, еще эта лоза до конца не вызрела. И проявление этих пятен оидиума хорошо видно. То делаем обработку 5% железным купоросом. Тоже связываем шину. И обрабатываем данные виноградные лозы. И тогда, когда почки закроются, тогда только можно производить усиленную обработку лоз винограда. Потому что, если когда почки не закрылись на виноградных, лозах и мы произведем обработку 5 железным купоросом то эти почки просто нас погорят поэтому надо ждать когда они закроются и тогда можно производить обработку на виноградных лозах в этот период времени у нас уже идут обильные дожди это где-то неделя дождей но в тех регионах где дождей нету то необходимо под каждый кус не менее 50 литров вылить воды воду выливаем непосредственно под кус, не в лунку вот есть Здесь у меня горловина для заливки в жару, в летний период времени воду Сюда воду не льем, потому что никакого толку не будет. Поэтому берем воду и прямо непосредственно под куст или вдоль транжея, где находится виноградный куст. И выливаем воду не менее 50 литров под каждый куст, чтобы почва вокруг виноградного куста и рядом с ним находящаяся была влажная. Тогда данный виноград будет хорошо сохранен и обеспечен от вымерзания. Поэтому влагу необходимо сделать заблаговременно. И до мороза желательно сделать обрезку и положить виноградные лозы по месту, потому что когда мороз ударит, то вот такие вот грубые рукава, просто мы их не положим, они будут нас трещать и поломаются. Поэтому до мороза мы их пригибаем, но на накрывать не будем спешить, когда мороз ударит, уже хотя бы постоянно будет около 5 градусов. Ранее укрывать не надо. Листву эту всю необходимо убрать. Убираем всю листву. Это зараженное листва. Ее на участке не должно быть. Убираем ее. Сюда вот, берем грабельки или руками и убираем эту листву. Чтобы листвы не было, ее сжигаем или закладываем в компостную кучу. Компостную кучу будем использовать не ранее, после двухгодичной выдержки. Вот такие работы на данный период осеннего времени.